Итак, наша встреча записывается, и я продолжу, мы будем uh, говорить о таких простых uh, вещах, как я говорю, кухня, кухня бизнесмена, кухня маркетолога, кухня сетевика, который хотел бы uh, иметь активную модель бизнеса с Дэйзи, вот. но uh, многие это делают, uh, скажем, uh, по, может быть, какому-то своему, может быть, небольшому опыту, может, кто-то это делает, так как понимает, да, и сталкивается, может быть, с какими-то неудачами, сталкиваются с разными отказами, сталкиваются с недоверием, с непониманием. Я не говорю, что этого не происходит ни у кого, это происходит абсолютно у всех, и у профессионалов, и у людей, у которых плечами 20-30 лет. Вот. Но есть какие-то моменты, которые мы просто сегодня проговорим, проработаем. Вот. Все это идет к тому, чтобы люди не боялись выполнять квалификации, которые у нас есть в Дейзи. Это два статуса, о которых мы уже говорили. Это «золотой пейсеттер». И это лидер PSE. Всего две квалификации. Но насколько а, масштабно, насколько сильно они меняют а, вашу позицию в бизнесе, насколько больше возможностей они сразу открывают для нас, это, это конечно, очень важно. И когда люди на самом деле все это начинают понимать, они понимают, зачем. Ведь мы же сначала понимаем, зачем нам это нужно, и только потом разбираем, как это сделать. Вот мы сейчас делаем с вами демонстрацию экрана. И еще раз я напомню для людей, для всех вас... Зачем нам нужен, что такое золотой пейсетер, зачем она нам нужна. Значит, Прежде всего, квалификация золотой пейсетер, я сейчас прям вкратце быстро, она делается в первые 30 дней от регистрации. То есть в тот день, когда мы зарегистрировались, у нас в кабинете включается счетчик, вы все его видите у себя в личном кабинете, и там идет обратный отсчет. Нам с вами даны первые 30 дней для того, чтобы сделать большой быстрый старт в которые мы выполняем максимальные условия нашего маркетинга, нашей реферальной программы. То есть эти условия можно выполнять и на протяжении длительного времени, абсолютно неважно, да, для того чтобы выйти на глубину в 10 уровней которые мы по групповому бонусу, по матричному бонусу получаем со своей структуры из переливов, которые у нас там оказываются. Чтобы выйти на эти 10 уровней, нам нужны с вами 24 человека. Но если мы эти 24 человека с товарооборотом 128 тысяч долларов, суммарной всей первой линии, всеми лично приглашенными людьми делаем за первые 30 дней. Мы вылетаем сразу с вами на максимальные условия по маркетингу. Мы сразу раз и навсегда выходим на получение с 10 уровней вниз. Какие бы продукты не появились в перспективе, да, вот для многих, которые только недавно появились. С Дейзи начали сотрудничать, у вас есть продукт э, на краудисфайдинговые пакеты на Форексе, у вас нет пакетов на э, криптоторгах. В перспективе мы ждем, э, как наш искусственный интеллект развернет э, в плюс продажи на криптобиржах, и я уверена, что многие из вас захотят к себе в портфеле еще и продукты на крипто криптотрейдинге, поэтому а, маркетинг, условия они едины, у вас уже выполнены будут условия максимальные на всю глубину, и если в вашей структуре будет появляться люди, которые заходят на пакеты краудфандинговые в крипто, то абсолютно неважно уже на каком уровне они к вам заходят, вы уже выполнили раз и навсегда условия на всю глубину, поэтому это, с одной стороны, как бы такая массированная активная работа, но в то же время она очень имеет пролонгированные длинные последствия, очень хорошие последствия, с, с учетом максимального... Максимально выжимки из всего маркетинга это раз. И второе, вы начинаете получать: вот, вот здесь у меня после предыдущей школы у людей начали вопросы задавать началась путаница, потому что у нас на сегодняшний день организовано 4 пула дополнительных возможностей финансовых. И вот здесь, у людей произошла путаница. Вот есть два пула которые предназначены для, по основному маркетингу. Это пулы, которые предназначены для золотого пейсеттера и для лидер пейсеттера. Это первый пул, в который идет 1,8% со всего мирового объема продаж. То есть сегодня люди покупают в любой точке света пакеты Форекс, организуется объем продаж, и вот из этих продаж 1,8% формирует как бы отдельный пул, отдельный такой котел, из которого равномерно идет распределение между всеми золотыми поэссеттерами. Это первый пул. Это происходит постоянно, это происходит всегда. То есть вы однажды сделали квалификацию, и вы в этом пуле уже участвуете всегда. И это очень круто. То есть, вы, допустим, вы то работаете, то не работаете, то вы, в принципе, может быть, просто своих друзей пригласили пассивных инвесторов, и нет у вас намерения строить большие структуры, но вы выполнили эту квалификацию, и вы постепенно, постоянно, каждый раз регулярно получаете а, начисление из пула а, глобального краудфандинга, мирового товарооборота. И второй пул, а, в котором происходит а, общий учет всей прибыли компании. Да, вот мы увидели сегодня, не сегодня, а несколько дней назад, а, Алексей проводил встречу, показывал, что 17 миллионов было выплачено а, уже за 6 месяцев прибыли на торгах Форекс, то есть вот эти 17 миллионов чистая прибыль из них, 1,25% составляет второй пул, то есть уже учитывается не сколько люди приобрели пакетов, а сколько, сколько принесли торги чистой прибыли. И вот из этого общего учетного значит, вот товара, из общей прибыли, 1,25% также организуют второй пул, который также распределяется равномерно между всеми золотыми пейссетерами, и это тоже происходит на регулярной основе постоянно-постоянно. Поэтому вот возможности золотого пейссетера. Еще раз, 24 человека в первую линию в первые 30 дней, 128 тысяч товарооборот в первые 30 дней, и вы раз и навсегда получаете из двух пулов начисления – с товарооборота и с прибыли. И к этому ко всему нужно сказать, что сейчас для людей, которые зарегистрированы были намного раньше, чем 30 дней назад, люди, которые зарегистрированы, может быть, и год назад, и полгода назад, сейчас в октябре у нас а, есть такое, такая акция от компании «Скупрома», когда нам всем дали возможность, те, кто в первые 30 дней – не, не стали делать золотого пояса. Это, у вас у всех сейчас обновлены счетчики. а Вы можете заглянуть, и у вас там есть обратный отчет. На сегодня, наверное, осталось 23 дня. Уже, потому что он идет с 1 октября, и нам об этом говорили на международном звонке, когда выходили наши основатели на 2 октября с новостями, они объявили, и с этого момента считается, что счетчик запущен. Поэтому у нас у всех сейчас октябрь, это равные условия абсолютно. Абсолютно любой человек сейчас может поставить перед собой задачу и пойти на квалификацию «Золотой Пассетор. И два слова буквально скажу о том, что такое такой лидер пейсетера, потому что мало ли у кого такая скорость, может кто-то сейчас бустеры откинет, и как ракета взлетит и сразу сделает не просто пейсетера, а еще и три человека на своей первой линии в этот же месяц сделают, и человек сразу автоматически вылетает на лидер пейсетера. У нас такие примеры есть, когда люди делали за раз все, Поэтому, может быть, вы вылетите и на следующую квалификацию. Лидер-пайсеттер поисетер это следующая квалификация, у которого на первой линии три золотых поисетера Что нам это дает? Нам это дает такие же пулы, такие же пулы, вот как мы с вами обсуждали на золотом поисетере эти же цифры, эти же а, числа распределяются и между лидер поисетерами и а, только, только потому, что поисетеров где-то примерно в 7 раз золотых пейсетеров больше, чем лидер пейсетеров, вы сами понимаете, что денег из этих пулов в 6, в 7, а то и восемь 8 раз получает лидер пейсетера намного больше. Вот. Это первый момент. Второй момент. Вы начнете получать, если сделаете эту квалификацию, вы начнете получать еще из третьего пула, про который мы здесь не говорим. Это из ä, пула ачиверов на регулярной основе. Однажды сделав эту квалификацию, вы будете получать из пула ачиверов 3 доли, одна доля вот в этом месяце, она уже равна 5000 долларов, если вы уходите на лидер пейсеттера, это три доли, на регулярной основе каждый месяц зафиксирована за вами вот такая дополнительная награда, вот, и еще, что пейсеттер, что лидер пейсеттер получают акции, совершенно дополнительные акции, в отличие от тех акций долей, которые нам достаются с нашими пакетами, которые мы приобретаем. Здесь есть еще дополнительные 5% акций, которые будут распределяться между золотыми пейссеттерами, и 2% акций будут распределяться между а, лидер-пейссеттерами. Здесь колоссальное количество денег, мы просчитывали, мы с вами говорили, это не один десяток тысяч долларов, вот, и это уже произойдет не когда-то там в в далеком будущем, это 23-й год, когда компания закончит краудфандинг и будет выходить на IPO, и эти акции, эти доли будут конвертированы в акции, мы сможем их э, очень выгодно продать. Итак, я напомнила вам сейчас, что такое э, Paysetter, что такое лидер Paysetter. Теперь давайте немножечко поговорим о том… А -а -а, сейчас, секунду, сейчас, секунду, у меня же тут… Угу, угу. Так, секундочку я открыла. Ага, сейчас, вот я вот две секунды скачаю другие слайды. Я один слайд для вас не скачала. Секундочку. Сейчас мы будем с вами говорить, кто будут наши 24 человека, которые нам с вами нужны за наши с вами 23 дня, оставшиеся. Вот. Но для этого я хочу вам открыть слайд. Один слайд. Ага. Вот этот. Открыла. Нет, не этот. Сейчас. Где-то Ну. Опять куда делся. Да. Я... Чего не понимаю. Сейчас, секундочку, секундочку, ребята. Почему у меня... Вот. Вот, я его поймала. Я его поймала. Итак, ребят, значит, как сделать золотого пасситера? Вот смотрите на пункты, которые я здесь вот вам прописала. И это на самом деле сейчас тот самый важный момент, который стоит проговорить, который стоит себе немножечко где-то продумать, черкануть. Вот, и очень быстро применить, применить э, для того, чтобы выполнить золотого пейсетра. Итак, кому мы говорим, кому, кого, кого мы зовем? Основная проблема, да, э, кого позвать и э, где брать людей. Первое, что я вам хочу сказать, что, конечно же, э, за такой короткий срок, за э, 30 дней, за 23 дня, люди, которые только будут у вас регистрироваться, которых вы будете направлять на квалификацию золотой пейсетр, конечно же, сто процентов эта квалификация делается исключительно на теплом круге. То есть эта квалификация не делается на людях, которых вы не знаете, на людях, которых вы намерены взять из, может быть, соцсетей, из каких-то объявлений, из каких-то воронок и так далее. Конечно, если вы профессиональный блогер, и у вас все накручено и подкручено, и вы умеете работать с рекламой, это немножко другая ситуация. Но мы говорим с вами о обычной, о обычной схеме работы. Поэтому в данный момент у нас с вами очень мало времени для того, чтобы позвать и проработать чужих людей, потому что при, принятие решения у людей не происходит в первые 15 минут по разным причинам. Это может быть и отсутствие денег, это может быть и отсутствие доверия, это в принципе сейчас есть люди, которые не, не настроены, может быть, чего-то искать и так далее. То есть причины могут абсолютно разные. Поэтому для того, чтобы успеть за 30, за 30 дней пригласить такое вот большое, в принципе, это большое количество людей, конечно, мы должны обратиться с вами к тем людям, которые были когда-то в нашем окружении или которые сейчас есть в нашем окружении. В чем, в чем здесь есть проблема, с которой я сталкиваюсь, общаясь с нашими партнерами, я думаю, что и у других ребят, может быть, это есть. Проблема заключается в том, что мы очень сильно оцениваем вот эту первую ситуацию, когда мы начинаем думать, кому мы... Кому мы 24 человека, мы начинаем составлять, ну как бы, как всегда, да, классический подход, это обязательно нужно накидать список, нам нужно под карандаш всех записать, и мы начинаем все это оценивать, мы начинаем думать о том, что а, вот этот человек мне уже не верит, я ему уже много говорил, вот этот человек работает сейчас в другом месте, а, вот у этого человека сейчас нет денег и так далее. То есть мы очень сильно напрягаем вот эту ситуацию. Знаете, я... Сколько-то лет назад, я вообще очень много нахожусь в сетевом бизнесе, уже 25 лет, и я услышала одну фразу, я ее всегда говорю всем. Она, она ключевая такая фраза, и очень важно ее не просто услышать, а очень важно ее осознавать. Вот, мне сказали такую фразу «ты не знаешь, с кем ты построишь этот бизнес». То есть, когда я говорила, ты знаешь, у меня вот есть человек, я думаю, что вот с ним у меня будет вот обязательно, у него есть потенциал, вот у этого есть потенциал и так далее. И мне сказали, ты, ты не знаешь, с кем ты построишь этот бизнес. Вот. Ты не знаешь, кто у тебя будет в первой линии. Ты никогда не знаешь, кто из людей, которых ты приглашаешь, может показать там потенциал, рвануть как лидер, а кто останется а, пассивным, а, пассивным а, ин, скажем так, инвестором да, или участником. Самое главное, что об этом не нужно абсолютно думать, нужно знать правило, что когда вы начинаете транслировать идею бизнеса, когда вы понимаете, что вы хотите вокруг себя создать команду, и вы понимаете спрос своего продукта, что это стопроцентная потребность сегодня, да, то моя рекомендация, моя рекомендация за первые 5-7 дней вот это, это край, что у вас сейчас есть: 5-7 дней. Нужно проговорить как минимум с 30-40 людьми, абсолютно не оценивая ситуации. Вот вы просто, знаете, вот помните, как на прошлом занятии буквально позавчера рассказывал Эдуард принцип помидора, да, когда он ставил перед собой задачу, использовал приложение и написал себе задачи. И вот что бы ни происходило, как бы там, что у него в течение дня не происходило, у него есть три задачи, которые он кровь из носу должен выполнить. Да, это его там тренировки, это его там, там чтение и так далее, и так далее. Вот. вот такой же принцип должен существовать сейчас очень, исключительно, исключительно в спортивном э, подходе, исключительно в плане, э, как, как, как спортсмены относятся к тренировкам. То есть вы просто должны знать, <coughs> что за 5-7 дней нам нужно 35-40 человек известить о том, что такое Дези. Почему в ближайшие 5-7 дней? Потому что этим людям нужно будет найти им нужно будет время для того, чтобы оценить вашу информацию. Им нужно будет некоторым людям подумать и, может быть, два-три раза с вами встретиться, потому что большинство людей, большинство людей включается на эмоциональном как бы, уровне. Первую информацию, может быть, вы дали, человек услышал на презентации, вы пригласили на презентацию, сейчас мы еще об этом поговорим. Может быть, кто-то посмотрел ролик, может быть, кто-то просто с вами по телефону вы поговорили и накидали какие-то такие якорные точки, которые его взбудоражили, да? вот, но в любом случае этому человеку нужно встретиться с вами, да, нужно поговорить, нужно увидеть ваши глаза, нужно почувствовать на эмоциональном уровне, потому что есть же такое понятие, да, Чуйка. Вот у меня есть чуйка, что здесь что-то такое. Я не могу понять на, на интуитивном уровне, но я чувствую, что вот в этом предложении есть что-то такое, вот что, ми, что меня зацепило. Иногда это и... В 99% это абсолютно не в словах завязано, это не в цифрах, это не в том скриншоте, который вы отправили, а у вас там, допустим, ваш депозит уже 150% наработал. Не в этом абсолютно заключается ключевое, ключевой рекрутинг, да, ключевая зацепочка, вот эта скрепочка, на которую цепляется человек. Абсолютно нет. Почему? Потому что каждый человек сюда приходит исключительно из-за своих целей, из-за своих намерений, из-за своих проблем. У кого кредиты, у кого жизнь не ладится, кому хочется переехать в другую страну, кому нужно образование и так далее. То есть абсолютно каждый человек эгоистичен в этом плане, и он приходит исключительно для, для себя. И это хорошо, это правильно. Вот, поэтому… Происходит вот эта вот химия, происходит магия на первом вот этом контакте, когда человек на интуитивном уровне должен почувствовать, сможет ли он с вами, сможет ли он вот с той темой, которой вы к нему вышли, достичь, решить свою какую-то задачу. И а, именно, поэтому, именно поэтому, что первое, при первом контакте у нас происходит а, включение совершенно не информативное, именно поэтому мы сейчас будем говорить о том, что нужно давать при первичной информации, нужно ли человека загружать, нагружать и так далее. Так вот, а, мы с вами прорабатываем за первые 5-7 дней, это вот прям задание вам сейчас на неделю, вот, я вам скажу, что произойдет в следующую субботу, на следующей неделе. следующую неделю я буду просить нашего наставника Илью, я буду просить всех лидеров, чтобы мы провели массивную, шикарную, большую, классную презентацию просто бомбическую презентацию с какими-нибудь такими наворотами, которых мы еще не делали. Так вот, ваши люди, которых вы сейчас за эту неделю проработаете, проговорите, дадите какую-то информацию, дадите им вот эту химию, два-три раза с кем-то встретитесь, да, как говорится, соприкоснетесь, поздороваетесь сердцами друг с другом, именно они должны прийти на следующую презентацию, и уже вот в таком состоянии, когда они уже почувствовали, что что-то от вас идет ценное, они уже услышат классную качественную презентацию от основателей, где у них будет следующий этап, когда они будут именно саму информацию прорабатывать для принятия решения. Потому что для того, чтобы сделать 128 тысяч долларов, понятно, что вы должны приглашать людей, которые заходят не на 100 долларов и не на 200 долларов. Да? Если у вас, конечно, 3, 4, 5 а, таких крупных инвесторов зайдет там на 20-30-40 тысяч долларов, тогда уже, как говорится, не принципиально, остальные могут пока зайти на 100-200, а там, разобравшись, уже поднимать свои депозиты. Но в большинстве, случаев, в большинстве случаев это будет, я думаю, более ровная такая ситуация, когда... 24, а может быть, вам понадобится 26, а может быть, вам понадобится 28 человек, потому что на первом этапе э, люди хотят посмотреть, как это работает, да, поэтому могут пробовать с небольших денег заходить, там кто-то 100, 200, 400, кто-то зайдет, там не больше полторы тысячи долларов и посмотрит, как это э, изнутри, как это реально работает, потому что сегодня времена такие, когда люди э, наобжигались, люди битые, люди сломленные, люди не, не верящие уже ни, ни, ни, ни во что, и у них у многих стоит какой-то уже такой, знаете, блок. То есть понятно, что у всех людей, которые когда-то где-то попробовали и потеряли, они однозначно, 100%, все равно все вернутся в поиски какого-то классного инструмента для заработка. Но рана должна, должна зажить, и у каждого а, проходит какое-то определенное количество времени, у кого-то быстрее, да, кто-то быстрее раны зализывает, кому-то нужно более длительное время, вот. Но в любом случае, в любом случае люди будут начинать, мало людей, кто будет начинать сразу, знаете, там 50 тысяч долларов, погнали». Таких на самом деле будет мало людей. Поэтому мы с вами сейчас э, убираем вот этот вот наш с вами самый большой враг сейчас для, для выполнения золотого поиссетра. Это оценка наших людей. Это первый. Второй момент. Просто всем подряд. Вот всех. Одноклассники, друзья, э, не знаю, соседи, с кем вы работаете, родственники, тети, дяди. чтобы они о вас не говорили, как бы они к вам не относились. Вот в этот раз... В этот раз, тема, которую я сейчас вам скажу, вот как, как у меня есть одна, один партнер, э, очень близкий партнер и друг, вот, и э, она, она со своими друзьями разговаривает матом, и она всегда говорит так, потом... Мне не говори, что вот когда я буду зарабатывать большие деньги, а ты будешь сидеть без денег, да, потом не говори мне, что я тебе ничего не говорила. Но все это, конечно, через а, трех-двухэтажные такие... Классные словечки таких, характеризующие ее настрой, и, вот, и она всех таким образом э, отрезляет и заставляет подумать о том, на, ну, на самом деле, что ну, ты что-то теряешь. Вот, поэтому мы с вами убираем это все из наших э, голов, мы с вами должны просто понять, что... что э, все эти люди, вот сейчас вы, все, кто сейчас находитесь, вы уже знаете, что такое Дэйзи, у вас у каждого работают деньги, вы уже видите э, наш, наш успешный алгоритм, вы видите, вы знаете, кто такая Анна Эндотек, насколько ему можно доверять, вы знаете наших основателей, вы, уже, вы это уже все знаете, вы уже э, понимаете на всех э, уровнях, что вы людей не подводите. Вы же это точно знаете, это они еще пока этого не знают и могут проявлять свое недоверие могут проявлять э, сомнения, но вы-то точно знаете, что вы не подведете. Единственные риски, которые остаются у людей, риски, связанные просто с самим рынком, как себя поведет рынок, но это не риски, это, ну, в смысле это риски, но это не, это, э, не, не, об, не, не сломает им жизнь это, это не, не, не засунет этих людей в, в долговую яму, и это не позволит вам оказаться где-нибудь там за решеткой, как человек, который там занимается мошенничеством и так далее. То есть вы в этом, когда уверены, вы должны абсолютно спокойно понять, что вы сегодня делаете очень благое дело, доброе благое дело, когда вы рассказываете о, о Дэйзи. И э, за 5-7 дней, дней мы с вами проговариваем, Значит, 35-40 человек, кто может и 50, мы всем даем информацию, что мы говорим, что мы делаем. Значит, я скажу, чего не стоит делать. Значит, первое, что не нужно делать, ни в коем случае делать, это 30-40 человекам сейчас разослать ролик, презентацию и написать, посмотри, есть классная тема. Ни в коем случае этого делать нельзя. Не нужно писать текст. Вы знаете, я не знаю, как вам, но я думаю, что к вам тоже приходит очень много текстов, да, всяких рассылок в Телеграме, в WhatsApp, совершенно безымянных каких-то текстов, причем не стесняясь, это понятно, что это шаблонные тексты, абсолютно шаблонные, не несущие в себе абсолютно никаких никаких скажем так чувств да это просто текст это просто цифры где человек говорит что вот классная тема пошли за мной мы прекрасно с вами понимаем что даже блогеры которые работают онлайн это люди которые проявили вызвали своим стилем жизни своими публикациями своими мыслями которые не транслируют онлайн своей экспертностью они вызвали у тех людей которые начали на них подключаться они вызвали доверие понимаете да то есть первый момент первый момент опять же Случается эмоционально, на эмоциональном уровне у нас должно произойти доверие тому человеку, который тебе что-то предлагает. Тут происходит просто тупо рассылка, кто послал, зачем послал, спросила я, он не знает, кто я, он не знает, нужно что-то мне или не нужно, он не знает ни моего пути, ни моего опыта, ни моих задач, ни моих целей, он мне просто рассылает, то есть, я, я не знаю, как вы, я не реагирую, я абсолютно ничего этого не прочитываю, поэтому не рекомендую вам заниматься тем же самым. Всем вашим знакомым просто разослать, допустим, скрин с доходностью, да? или, допустим, текст, или, допустим, какую-то фразу о том, что вот та-та-та-та. ни в коем случае потратите много лишнего времени, просто выбросите в унитаз вот это время, оно ни к чему вас не приведет. Вы потом, поделав такую работу, поймете, что среди вашего окружения никому ничего не надо. Звать мне больше некого, я уже всем разослала, работать мне больше не с кем. Потому что, потому что так делать не нужно, потому что это абсолютно нормальная реакция, когда люди не смотрят ваши ролики, не читают ваши тексты. И а, еще одна большая проблема, когда вы просто добавляете людей в группу, да, тоже просто добавляли, типа, они там почитают, они там посмотрят. Я с большим количеством людей читаю, даже те, которые знают, что их добавляют в группу, да, я, допустим, после разговора иногда с людьми говорю, я я тебя вот добавлю в группу, ты понаблюдаешь, почитаешь. Он говорит, окей, я его добавляю, и он нифига не читает и не наблюдает. И у вас таких тоже очень много людей, потому что сегодня сегодня переизбыток информации. Сегодня просто люди, это для того, чтобы прочитать все... Чаты, которых у нас есть, и быть в курсе всех дел, если все это прочитывать. Человек, наверное, каждый день после работы должен приходить часа 4 сидеть в телефоне. Это нереально для нормального человека, у которого есть хобби, жизнь, дети, семья и так далее. Это нереально все это прочитывать. Что люди делают? Люди выбирают приоритетные какие-то такие пункты, где на самом деле горячо, где его ждет, где для него архиважно именно сегодня. Архиважно. Он понимает, что от этого сегодня зависит там, или его э, дополнительные 10 тысяч рублей в день, или, там, еще, или, или там, чисто профессионально, что связано с его работой, на которую он каждый день ходит, объявление, допустим, что завтра на работу ходить не надо. Вот это мы будем ставить. Дневник я обязательно просматриваю своего школьника, да, чтобы «Ага, двояк». И так далее. То есть есть приоритетные вещи, на что мы можем потратить время. Просто так добавлять сегодня людей без спросу, просто в группы – это нецелесообразно, неэффективно. И опять же, вы потратите время, испортите людей, которым вы потом не сможете подойти. И, значит, вот что-то как-то. На мой взгляд, на мой взгляд самое, самое эффективное, что вы можете сегодня сделать, если вы работаете офлайн вот и не как блогер – я думаю, что э, вы можете либо сразу позвонить, но так как сейчас люди все очень заняты, да, и э, люди сразу могут трубку не взять, потому что кто где, кто за рулем, кто в машине, кто еще где-то, вы можете отправить голосовое сообщение только для того, чтобы э, договориться о звонке. То есть голосовое сообщение, что я могу тебе позвонить, слушай, слушай, надо очень сильно поговорить, скажи мне, когда я могу тебе перезвонить. Это единственное, что вы можете отправить. Там 30-40 людям вы можете отправлять голосовые сообщения, договориться о звонке или договориться, может быть, о встрече. Слушай, как ты сможешь то, чтобы чай попить? Надо срочно встретиться, прям вот... Прямо огонь горит, надо встретиться. Все, выдели мне завтра там 30 минут своего времени, я хочу с тобой повидаться. Ну, забегай давай, или там где-то что-то. То есть, первое, я вас очень прошу, очень умоляю: не закидывайте своих потенциальных людей сразу информацией. То есть, первое, что нам с нужно обязательно. А к чему я? К тому, что я еще раз говорю: ему нужно вас почувствовать, ему нужно увидеть ваши глаза, ему нужно понять, что у вас что-то есть на самом деле ценное, прежде чем его закидаете, Анна Бейкер, Форекс и так далее. Что я сейчас наблюдаю, когда люди начинают вот выпаливать, да, звонить, там или, или писать, или еще что-то начинают? Трейдинг, Форекс, доходность 40% в месяц. Что в ответ люди получают на такую работу? <клёх> в ответ они получают. Сплошной негатив. Они говорят, Форекс все сливают 100%, таких процентов в честном бизнесе не бывает, видели, плаваем, все это соскамилось, вас обманут, быстрее выводи оттуда деньги и так далее. И вы потом, когда он человек, наговорил вам уже вот на такие слова кучу вот этого всего, вы в вдогонку ему говорите, ты не прав, слушай, ты все, что говоришь, это не так, я тебе докажу. Посмотри ролик и отправляйте ролик, который на час. Будет он смотреть ролик? Нет, конечно. Конечно, не будет. Почему? Час времени сосредоточиться. Вот вы сейчас. На что потратите время час? Почему потратите? Вы смотрите, как у вас работают деньги. Вы каждый день становитесь счастливее. Вы каждый день ближе к своей финансовой цели. Правильно? И вы понимаете, что если вы что-то сейчас пропустите, то это касается ваших денег. То есть у вас это горячо, у вас это горит. Это касается личности. Лично вас. Когда человек занимался своими делами, жил, как говорится, по своему темпу, в своих проблемах или в своем счастье, вы ему там наговорили, слушай, тема классная, 40%, тра та, -та" кидайте ролик. Он будет выкраивать час времени? Нет, не будет. И у него не горит. И он вам что говорит? Слушай, ну ты мне можешь в двух словах сказать? Или он говорит, ты мне можешь отправить ролик там двух-трех минутный, чтобы я посмотрел? Конечно, нет. Потому что за 2-3 минуты рассказывать, что такое Дэйзи, понять, как работают алгоритмы, и как человек зайдет на 20, 30, 50, 100 тысяч долларов за 2 минуты, это так, так, такие переговоры, такие сделки не заключаются. Да? То есть это нужно, нужно понимать и а, достойно делать свой бизнес, достойно. И а, показать людям, с которыми вы обращаетесь, что то дело, которым вы сейчас занимаетесь, это... Это не подарилки, понимаете, это не компания, где ты мне тысячу подари, я тебе подарю, давай еще двоих позови, они мне подарят, и мы друг другу все поможем и все счастливы. Ответственности ноль, на ноль, деньги нигде не производятся, нигде не работают, риск минимальный, все по тысяче там чего-то друг другу гоняют, чем больше ты людей с подарилками привлек, тебе там много привалил и так далее. Это не подарилки, вы понимаете, что мы должны более качественно и совершенно по-другому подходить к людям. А, ну вот, ну вот, вот, вот представьте, я не знаю, какой пример, но вот представьте греческую шубу, норковую шубу. Понятно, что сейчас уже люди от них стали отходить, сейчас намного комфортнее, удобнее бегать в куртейках, в каких-то пуховичках маленьких, но когда человек заходит в дорогой шубе, нужно что-то говорить или нет? Вот примерно, вот примерно на таком уровне вы должны а, ощущать, что сегодня Дейзи, это, это, это уровень вашего предложения совершенно не непозволительный, чтобы вот таким образом раскидываться информации непонятной и за, засорять наше, наше окружение. А потому что вы, вы знаете, что должны понять? Нет ни одного человека в вашем окружении, который мог бы отказаться от Дейзи, Ни одного. Если есть у вас люди, которые друзья, знакомые, просто учителя, которые ходят на работу, есть молодые мамы, которые занимаются детьми или, или папы, да? есть люди, которые являются дальнобойщиками, работают на машине, там грузы возят и так далее, есть люди, которые в органах науки, нет ни одного человека, музыканты, которые, может быть, сильно это в экономике не понимают. Если правильно подойти, что такое ДЭЗИ, какие... Что, какой инструмент он сегодня дает для создания а, капитала, для создания дополнительных финансовых возможностей, в долгосрочности, а, который дает стратегию не переживать, не думать ни о пенсиях, ни о каких-то проблемах финансовых, которые могут быть сложиться впереди, связанных там, с какими-то кризисами и так далее. То есть, если грамотно к этому подойти, нет ни одного человека в вашем окружении, которого бы это не заинтересовало. Когда мы с вами слышим, что нам в ответ а, люди говорят, слушай, ну классная тема, но нет денег. Ну вот, ну нет денег. Или человек говорит, ну ты знаешь, ну вот, ну вот, а вдруг ваша Анна там вот соберет все это и закроет, а вдруг у нас сейчас вот а, произойдет какая-то ситуация, вот с санкциями наши кабинеты все закроют, и все вообще, всю Россию везде отрежут, не будет никаких возможностей. Вот когда мы все это слышим от людей, я, я сама себе это говорю, когда я работаю с людьми, когда я говорю информацию и слышу в ответ, я сама себе говорю, ну что, гдерина ты потеряла э, хватку, ты, э, ты сработала непрофессионально, да и начинаю анализировать, что я не так сказала, что не так делала, потому что так, такие слова в ответ, это исключительно э, не, случил, не случился вот этот момент, не случился, потому что, вы знаете какой бы беде ни находился человек, в какой бы беде ни находился, абсолютно любой нормальный, психически нормальный человек хочет из этой беды выбраться. Ну, согласитесь со мной, абсолютно каждый захочет из этой беды выбраться. И абсолютно каждый готов ну, на многое, чтобы из этой беды выбраться. Просто отличие только в том, что кто-то будет потихоньку карабкаться, а кто-то прям, знаете, порвет себе живо, но вытащит себя, вот как тот Мюнхгаузен, за, за волосы из болота. Но абсолютно каждый хочет вырваться. И если он не услышал в наших словах, в нашей информации, вот до того момента, что его вытащит, это значит, что мы просто неправильно сработали. Значит, мы слишком, слишком чего-то а, либо передали, либо не додали. Поэтому, значит, что мы с вами, а, два, второй пункт, что мы говорим? Я рассказала, что мы не говорим, что мы не делаем. И а, я сказала о том, что мы с вами отправляем голосовое сообщение, договариваемся о звонке. Когда мы с вами говорим о звонке, когда мы говорим с вами уже. А по телефону, когда мы уже позвонили, мы разговариваем, мы не делаем никаких презентаций, мы можем рассказать об отношении, мы можем сказать о том, что а, у нас есть а, классный инструмент, а, как раз то, что мы искали, у нас есть надежный инструмент, и а, инструмент, который который, так как мы с теплым кругом работаем, да, я, я точно знаю, что вот на сегодняшний день мы же знаем, кто что хочет, да, у кого какие цели у нашего окружения, у кого какие там, допустим, слабые места, мы можем сказать, опереться на их желания, на их задачи, на их цели. Слушай, я вот теперь точно знаю, как можно вылезти из нашего банкротства, да, или как мы можем поправить наши дела в бизнесе. Я точно знаю, как мы наработаем сегодня нам с тобой там на дом или на нашу бизнес-идею. Вот я точно, нам надо поговорить. И далее, далее, есть несколько сценариев насчет а, поговорить. Либо мы с вами а, назначаем встречу, если мы находимся в городе, мы встречаемся а, за чашкой кофе и разговариваем. И если мы а, находимся в, на разных территориях графических, мы приглашаем этого человека на либо мы приглашаем на какую-то командную презентацию, которую проводит ваш наставник, либо мы приглашаем на презентацию общую, да, где человек уже слышит информацию, потому что на первичном разговоре, когда вы говорите, вы можете в общем сказать, подробностей не нужно, да? вы можете в общем сказать, вы можете сказать о, о том, что есть эндотек, вы можете рассказать, как бы такие... Не, не полностью много всего, да, вы можете сказать просто какие-то а, якорные точки, именно а, говорящие о репутации эндотека, вы можете сказать о технологиях, да, вы можете сказать о том, что а, это, это достойный, достойный а, партнер, с которыми мы сегодня сотрудничаем. Вы можете сказать о каких-то таких моментах, о том, что… А, ты, ты, ты, ты не ограничен во времени. Да? То есть вы можете сказать какие-то моменты, что это компания, в которой есть долгосрочная стратегия. Ну, в общем, вы, вы можете продумать какие моменты, сказать, чтобы этот звонок не был там полтора-два часа, но какие-то вещи и, и опять же проговорить о том, что... Что человек хочет. Я знаю, что ты хочешь зарабатывать. Вот я, допустим, сейчас разговариваю, работаю с одним партнером, и мы когда говори, разговариваем, обсуждаем с ней, кого она хочет пригласить на встречу. Она мне говорит, ты знаешь. Вот, этот, вот эта женщина, она привыкла к уровню жизни к такому, да, она привыкла жить очень богато, она привыкла путешествовать всегда по пятерке, она привыкла жить в шикарных отелях, она привыкла носить дорогую одежду, она привыкла к определенному стилю жизни. Сейчас у нее в жизни произошел перелом, но она никак не соглашается жить по-другому. И она мне, говорит, уже замучила, она мне постоянно говорит. Слушай, где бы заработать, где бы заработать? То есть ей просто-напросто при звонке что нужно сказать? Слушай, я нашла тему, где ты на самом деле теперь заработаешь такие деньги, которые тебя устраивают. И надолгосрочно, и надежно. Давай встретимся, обсудим. И либо такого человека приглашаешь на, на презентацию. То есть на, на, те, на телефонном звонке мы презентации не делаем. Почему? Потому что эндотек и дези – это технологичные вещи. Это… Может быть, не, не совсем привычные вещи, которые человек слышит в повседневке. да, Особенно вот люди, которые хотят зарабатывать, но не знают каких-то там форекс, криптовалюта, блокчейн и так далее, смарт-контракт. И когда они попадут на нашу презентацию, понятно, что многие вещи ему станут непонятны. Да? Но общий концепт серьезности, надежности, доходности – прозрачности, они из презентации вынесу. После презентации, конечно, вот следующий пункт, нам нужна будет обратная связь, и нам уже нужна будет доработка этого человека, уже на простой язык. Но сама по себе презентация, сама по себе встреча или с наставником, групповая, может быть, презентация, она сделает свое дело, она сработает, она даст правильное отношение, она даст правильное правильное понимание с какой стороны рассматривать и разбирать этот проект, потому что презентация тоже дана ведь не для того, чтобы человек сразу с первой презентации все понял. Презентация должна вызвать у человека желание в этом разобраться. Что делает нормальный человек бизнес, с бизнес хваткой в голове, с мышлением, много многое зарабатывать? Он садится, и начинает все это ковырять, он начинает копать, он начинает вот как я я знаю, что если я разбираюсь в теме, я начинаю ее копать, я начинаю смотреть я сижу 2-3 дня с утра до вечера погружаюсь, я выписываю 57 тысяч вопросов, я заколебываю Илью бесконечно, то есть может на это уйти у него месяц, полтора, два, чтобы я все нюансы ему задала, и чтобы он мне все… Некоторые даже по 2-3 раза спрашивают, что-то не уловила. Я обращаюсь к ребятам в чате в лидерском тоже, ребят, вот это, вот это не поняла. То есть если мне это надо, я начинаю ковырять. И то же самое должна сделать презентация. На эмоциональном, на интуитивном уровне они должны понять, тема огонь, классно, но я ничего не понял. Да? Давай я начну потихоньку, по давай с небольшого, но по ходу, по ходу я буду разбираться, и они начнут это все дело ковырять. Вот что должна сделать презентация. После презентации, после встречи, допустим, да, после того, как вы, или, или если вы на земле встретились, человек с первой встречи понял, что, ага, тема интересна, ничего не понимаю, но дай что-нибудь посмотреть. И вот после такой встречи, когда вы отправляете ролик на час, да, тогда человек будет смотреть час, чтобы посмотреть, кто такая Анна. Что за ней стоит? Какая у нее история жизни? Кто такой Илья Джереми? Что за ними стоят? Что они думали, когда они создавали Дейзи? Какие у них планы на перспективу большие? Потому что, вы же понимаете, что все это зависит. Твои планы, они выполнятся, если у наших руководителей грандиозные планы, тогда нам по пути, и мы это мы же не сами по себе существуем, все-таки мы интегрированы в большой их бизнес. Мы свой бизнес делаем, но на базе их бизнеса, поэтому очень важно все это почувствуйте, и посмотрите. Люди будут у вас это просить, но они будут смотреть это, Они а так, что мы накидали ролики, и никто ничего не смотрит. Поэтому, когда мы подходим с вами на обратную связь, когда мы с вами должны обязательно услышать наше мнение, его мнение, мы с вами не откладываем это, знаете, на долгий ящик. В первые 24 часа обязательно нужно услышать ощущение человека, нужно обязательно ему позвонить, нужно поговорить. Нужно, может быть, ответить на вопросы, может быть, еще раз встретиться, может быть, после общей презентации нужно встретиться с ним в Zoom, с наставником или с кем-то там, кто сможет поотвечать на вопросы. В общем, человек, человек должен а, начать запускаться в процесс включения, да? туда же начинаются у нас ответы на возражения. У человека могут начаться а, какие-то сомнения, потому что предыдущий опыт давит, у него нач могут начаться, знаете, такие вещи. А, а, а где Индотек? а покажите мне источники, а где у вас, то есть ребята, которые более продвинутые, технари, они скажут, а где у вас смарт-контракт, а как проверить смарт-контракт и так далее. Да? Тут, конечно, есть а, двоякая ситуация, допустим, вот я, а, мы используем иногда с вами факт того, что Наша компания прошла аудит. да, Вы все знаете, что мы прошли аудит у очень крупной компании, Ernst Young. то есть Мы об этом говорим, мы слышали представителей Ernst Янг из израильского офиса, когда он говорит об этом и так далее. Да? И есть люди, которые профессионально связаны с аудитом. И вот я несколько раз на встречах сказала о том, что компания, когда меня спросили, на каком уровне у меня доверие, да, и я говорю о прозрачности, о том, что мало того, что Индотек в принципе со своей репутацией уже достоин уважения, это не какие-то ребята левые, там, которые мне трейдят мои деньги, да? а, то есть, но плюс я еще стала добавлять а, об аудите. На что люди, которые, скажем так, с профессиональной точки зрения связаны с аудитом, с другим, с разным, но по специализации понимают, в этом говорят, а как можно посмотреть этот аудит? А мы с вами знаем, что у нас пока что мы не можем посмотреть этот аудит из корпоративного, скажем так, секретности, да, мы пока не можем, то есть это условие Эрстен Янга, пока не, мы не можем увидеть тот документ, который они предоставили НДТЭК. У них есть на это объяснение, другие люди этого понять не могут. И начинают напрягаться, начинают думать о том, ага, а почему? Я для себя вывод сделала, я вообще сейчас пока не буду говорить про этот аудит людям. Вот. Почему? Потому что а, ты сказал, что мы прошли аудит, а потом ты начинаешь оправдываться, почему мы не можем показать эту бумагу. Вот когда у нас будет соответствующий, как говорится, а соответствующая бумага, да, скажем так, или соответствующий какой-то факт, да, про который вот мы спрашивали Илью, и он сказал, что в феврале, когда у нас пройдет мероприятие в Дубае, у нас отпадут все вопросы по прозрачности, у всех отпадут вопросы по поводу того, что а как посмотреть сделки на Форекс, на чем была сделана такая прибыль и так далее. То есть кому, кому прямо вот прям это упирается, да, вот именно эти факты упираются, чтобы не сотрудничать сегодня с Дейзи. Значит, всем людям нужно подождать февраля, когда это станет немножечко… Но вот именно корпоративная этика сегодня такова, что кое-какие вещи нам не, не могут открыть, и я считаю, что это абсолютно нормально, потому что это их бизнес, это не наш бизнес, мы не участники их бизнеса, мы э, стратегические партнеры, мы используем их технологии, да? но мы не можем всего понимать и знать. Поэтому какие-то вещи, может, может быть, и не стоит говорить, то есть фильтруйте материалы, фильтруйте информацию, которую вы даете людям, если вы не все знаете и не все можете подтвердить, скажите вот в общем, потому что человек потом сядет. Сегодня очень много источников, которые вы можете дать людям посмотреть, и этой информации, и про эндотек, и про дези уже достаточно, чтобы люди понимали, что возможности за дези стоят невероятные. Что касается технической подготовленности, люди, которые хотят быть золотыми поэссеттерами, это прям, знаете, это прям вот должны, поставить, знаете, вопрос себе поставить, так. дело чести, но элементарные вещи, как э, э, пошагово регистрировать человека, что такое тронлин, как его установить, как его синхронизировать с телефона на компьютер и наоборот, э, где искать приватные фразы, где искать мнемонические фразы, как синхронизировать, как э, закидывать туда деньги, как выводить оттуда деньги, как делать свапы и вот моменты. Технические, но очень простые, они на самом деле очень простые, как зарегистрировать и купить пакеты. Абсолютно каждый из вас должен уже это знать, чтобы человек, которого вы регистрируете, чтобы вы регистрировали сами, а не звонили наставнику, помоги зарегистрировать, потому что это выглядит уже... Это уже все, минус немножко в вашем профессионализме, в ваших намерениях. Почему? Потому что вы же понимаете, что вы идете на ПСЭТР, вы идете на лидерский статус, вы идете, вы за собой подтянете людей, чтобы у них были такие же намерения. Техническая подготовленность, она всегда дает, ну, Хороший плюс, когда человек видит, что, допустим, вы знаете, какая я гордая, когда, допустим, я что-то там дочери или сыну, хотя они у меня уже продвинулись, новое поколение молодое такое, что я многое, что могу у них спросить, но есть какие-то вещи, которые они не знают, а я могу им показать. Да? И я для них не динозавр уже. Это, и то же самое, когда вы проводите встречи, и вы показываете, что технически открыть для вас а, дронлин кошелек, это не проблема, то есть ты тык тык быстренько показали, пошагово, это на самом деле еще один плюсик к вам, но, но с другой стороны, это скорость, потому что такое количество людей регистрировать и зависеть от, от того, есть наставника время или нет, это, конечно, тоже очень важно. Вот. А, а на самом деле сейчас времена идут такие, вы следите за новостями, вы видите, как развивается мир и экономика сегодня. А, знание цифровых кошельков, умение с ними а, хотя бы на каком-то простом обывательском уровне общаться должен абсолютно сегодня любой. Трон Линковский кошелек – один из самых простых, один из самых легких, один из самых, не знаю, незамысловатых. Поэтому зарегистрировать, синхронизировать, закинуть деньги, вывести, обменять, конвертировать там и зарегистрировать человека. Запишите себе эти шаги, в конце концов, налепите себе на рабочем столе на стену и сделайте это просто несколько раз. Просто, просто поставьте перед собой эту задачу. Вот как принцип помидора, про который говорит. Эдуард, поставьте перед собой, отрабатывайте это просто каждый день, и вы не заметите, как вы даже и задумываться не будете, как это у вас происходит. Значит, следующий пункт – система, фокус. О чем, о чем этот пункт? Это говорит о том, что все, что мы сегодня говорим, чтобы это происходило на регулярной систематической основе. Почему? Потому что а, золотой пейсеттер – это хорошо, но прекрасно, когда лидер пейсеттер, когда, когда в твоей структуре рождаются пейсеттеры, когда твои люди выходят на заработки. Это вас будет радовать, но это то же самое, когда не вы молодец, а когда ваши дети молодцы, когда люди, вашим детям вручают медали, э, одевают грамоту, да, вы до слез э, тронуты, и вам приятно. То же самое у профессионального сетевика, когда в структуре появляются лидеры, зарабатывают деньги – у меня материнская радость всегда. Я безумно счастлива, намного больше счастлива, чем когда я сама достигаю этой квалификации. Если вы не выстроите систему прохождения этих шагов, как вы дошли до пейсеттера, чтобы ваши люди за вами шли к квалификации пейсеттера, как говорится, грошится цена нашему профессионализму. Система – это ключ к тому, чтобы этот пейсеттер мог делать абсолютно любой человек. Есть у него опыт сетевика, нету ключевое, самое волшебное для выполнения золотого пресета это наш продукт. А наш продукт, как я уже сказала, стопроцентный, востребован каждым, кто есть вокруг вас, абсолютно каждым. Потому что он невероятный, и он еще такого никому никогда не показывал. Нет ни у кого такого продукта. И нет ни у кого такой надежности с таким продуктом. Да? Поэтому у нас в структуре… Должно быть очень много золотых плейситеров, потому что 24 человека есть абсолютно у каждого. У нас есть 40 человек, у нас есть 300 человек в нашем окружении, которым нужны деньги. Ближайшее наше окружение, да? у нас 500 есть человек в нашем близком окружении, кому нужны деньги. Мы просто боимся им сказать, мы боимся а, показаться смешными, что нас... А, осудят, что нас осмеют, да, что скажут, иди ты нафиг со своими этими пирамидками и так далее, мы вот этого всего боимся, но, но нам надо просто поговорить, нам надо сесть, вот, не знаю, может сегодня вечером, поговорите сами с собой, вы просто сами себе скажите, ты это же Дези, это же Дези, тут нет ничего стеснительного, здесь нет никакой голой какой непонятной сети в ухе, это это, это это шикарный инструмент, это шикарный доходный инструмент, поэтому система, она что сделает? Она сфокусирует вас на настоящем бизнесе, она, она если вы будете это делать регулярно, если вы выстроите еще систему своих встреч, мероприятий, чтобы по ним, знаете, вот как… Как муравьи, муравь, муравь. вот у них проложена дорожка, они друг за дружкой идут, идут, идут, и все делают одну и ту же работу. Один бревнышко несет, второй, третий, вот их там 100-300 муравьев, они идут и делают. То же самое, то же самое. Система позволяет по одной, по одной и той же дорожке пройти огромному количеству людей. Единственное, что нужно, чтобы они хотели, чтобы у них было это финансовое желание жить по-другому, зарабатывать по-другому, чтобы у них это… И тогда они по вашей дорожке, которую вы проложили, они по ней пойдут. Но для этого надо вам сфокусироваться на том, что вы делаете сегодня, каждый день, каждый день, каждый пять дней вам даю, пять дней даю, чтобы на следующей презентации, следующая презентация будет называться «1 плюс 10». Чтобы у вас, как минимум, 10 человек на следующей презентации из проработанных за эту неделю уже были на следующей презентации. Гарантирую, они все у вас зайдут. Вот хотите пейсетера сделать, все 10, кто будет на следующей презентации, все будут вашими подписантами в первую линию. Таким образом, мы все вместе будем делать нам всем пейсетеров. Ну, настрой я даже говорить не буду. Я вам всем всей своей, я уже сижу, вся мокрая. До такой степени я настроена за всех, за вас и за себя поэтому внутри, внутренняя мотивация, она, конечно, должна быть. Просто вот вы утром должны вставать, вечером должны ложиться с этим. Почему должны? Потому что есть зачем. А, а зачем? Ну, это вы сами себе, пожалуйста, ваши финансовые какие-то задачи пропишите, вот, поэтому будете знать зачем. Ну и а, дублицирование, последний пункт, а, немаловажный пункт, а, который, который я уже затронула, про, про, говоря о системе, о том, что а, в вашей структуре золотые пейсетеры пойдут только тогда, когда вы сами, сами покажете. Не, не, не, не, бывает, не бывает такого, чтобы именно в нашей сфере деятельности, чтобы происходило наоборот, не бывает. То есть в нашем бизнесе очень важен пример, очень важен пример. Но если вы, если вы в своей структуре. Запустите систему, запустите систему дублицирования, запустите систему не только выполнения золотых ПСэтров, запустите систему э, спикерства, запустите систему обучения и так далее. То есть, когда люди начнут работать каждый сам на себя, у вас будут формироваться не только золотые ПСэтры, у вас начнут формироваться лидер ПСэтры, тройные, двойные, пятерные. Вот. И э, вы знаете, когда... На первой конференции при, приезжали люди, вот мы когда были в Дубае, у нас была небольшая группа русскоговорящих, туда приехало огромное количество людей с uh, других стран, они приехали уже такие с большими командами и uh, про них говорили о том, что там буквально за какой-то короткий такой период uh, времени люди выходили на там, 200, 300, 500 тысяч, там 700 тысяч, причем большое количество людей долларов, да? то есть... Uh, ты, ты понимаешь, что это сделано именно только на принципе дублицирования, это сделано командой на принципе дублицирования, то есть в одиночку, в одиночку человек в нашей сфере не зарабатывает. Только если, конечно, вы положите а, миллион долларов на продукт, на пассивный заработок, тогда да, когда работают только ваши деньги. Если мы говорим об активной а, части нашего бизнеса, это исключительно командный бизнес, это исключительно а, общие а, усилия, Тогда э, при такой вот, скажем так, при такой синергии, когда усилия, усилия многих направлены в одну сторону, тогда бизнес складывается абсолютно у всех и все зарабатывают. Вот. Поэтому вот на этом я, наверное, столько я, О, почти в час уложилась, хотела в 40 минут. Вот на этом, наверное, я закончу. Ну и чего? Ага, вот так, установлю, вот, и, и что, и давайте я включу звук, вы сможете включить звук у себя, и если есть какие-то вопросы, я остановлю запись.